Люка. Собака <смех> с кошкой гуляет одновременно. Есть <смех> Мы сели. Отдохнуть. Каждый вечер мы выходим гулять, и каждый вечер кошка гуляет с собакой. Только попробуй кого-нибудь обидеть, кого-нибудь. Кошка защищает собаку, собака-кошка. <говор> <говор> зови малыый Здесь обычно гуляет нашими весами и ее овчарка Рокси. Мурлыша застряла на боулке. Теперь пойдем на гулянки, Чарли. Да, там что-то что-то там такое интересное нашло? Чарли, Чарли. You give him no, a. No, a baby. Please, yeah, a baby. Yeah. Okay. okay. Красивее небо, такое царево красное. Сейчас, лучшее башу в огне пить, пока все не объехнет. Ну это же святое дело. Так, а Черлюшин. Угу. Вот красавица. Вместе. Мы попробовали один раз ее не пустить. Она так плакала, пришла ко мне, жаловалась. Это было зимой. И с тех пор, как только гулять, Мурлыша уже знаешь, что мы гуляем. Ох, какое небо красивое. Как? Угу. Тучи только, смотри, какие. А -а -а. Угу. Как туча как будет зависеть? Чарлиоха. Чарли, иди сюда. Поехал на битках. Лови, лови, лови,